Итак, дорогие друзья, всем привет! Не ожидали, но я вернулась! Вот, меня очень э, стимулируют мои подписчики, они мне пишут постоянно, задают вопросы, когда же выйдет следующее видео, и знаете, я в общем-то уже и хотела забросить свой блог, но вот подписчики, я вас очень благодарю за то, что вы меня мотивируете, вот, и... Подписчики, пишите, пожалуйста, свои имена, чтобы я к вам обращалась по имени, потому что у меня вот есть подписчица. Я так понимаю, что она живет где-то в Париже, но, к сожалению, у нее такой ник сложно выговариваемый. И я не буду произносить, чтобы не обидеть, не дай бог, поэтому вы мне пишите свои имена, когда оставляйте комментарии, чтобы я могла к вам обращаться. Вот, тема сегодняшнего видео будет такая, почему я вернулась в Россию и не, не осталась жить в Европе, в Амстердаме. Вот, хочу вам рассказать, как бы вроде, да, ну, сбытует, существует такое мнение, что э, Россия непригодна для жизни, Россия, там, скажем так, такие, ну, низкий уровень жизни, вот и все такое, да. Сейчас немножечко камеру вниз опущу, чтобы было лучше видно. Да, вот. Думаю, что так вот будет получше снимать, вот так, э, в таком ракурсе. Вот, э, то, что сейчас скажу, воспринимайте как хотите, воспринимайте с позиции, что может быть я слишком слабый человек, или с позиции, что, ну, в принципе, сейчас будем по ходу дела разбираться с вами вместе. В общем, я не осталась в Амстердаме, потому что мне страшно. Вот, я говорю так как есть, да, мне действительно очень страшно, ну, во-первых, потому что, ну, я не, мне не хватило просто сил духа, ну, остаться и жить там, ухаживать за инвалидом, вот, хоть он человек очень хороший порядочный, вот. но мне, честно говоря, очень страшно, ну, дарить свою жизнь только вот на, ну, ради этого, тратить свою жизнь. Вот, хоть я бы жила в Европе, я бы хорошо питалась, я бы дышала свежим воздухом, я бы ела эти фрукты шикарные, вода шикарная, все, да. То есть, вот, занималась бы спортом там, имела бы хороший приемлемый, в сравнении с русским, уровень жизни, вот, уровень экологии, но, тем не менее, мне, ну, стало страшно, то, что я как бы отдаю свою жизнь постороннему мне человеку, дарю ему там свой уход, заботу, вот, и тем не менее, что у меня здесь в России осталась мама. Вот, и мне как-то вот, э, вот это меня, ну, изнутри как-то размывало, что ли, как-то как мне вот это вот было, я считала, что, ну, это слишком, как бы, наверное, неправильно. Это перв... одна из причин. Вот. Кошка у меня села на мой сценарий. Это писи королева. Вот. А, вот, то есть мне страшно. Мне действительно страшно. А что именно страшно? Я так не обосновала, да? Вот смотрите, мне страшно, что вот если с ним что-то случится, и мне придется в любом случае вернуться в Россию. А в России у меня уже, ну, как сказать, разорвались многие связи, многие контакты потеряны. Вот за три месяца даже я растеряла всех друзей, я растеряла клиентскую базу по фотографии. Я вообще потеряла все, но не приобрела там ничего. За три месяца я не смогла даже выучить одолеть этот голландский язык. Вот, даже на таком уровне, чтобы понимать бытовые вещи, я не, не владела. Но английский хорошо. В принципе, но ну, английский тоже есть у меня пробел, где я какую-то часть текста, допустим, не понимаю. Но там люди говорят в основном на голландском языке, на нидерландском. Вот и в связи с этим, ну как бы вот получается, что приходится начинать всю жизнь с нуля. Сразу скажу, что вот для меня вот это вот изучение языка мне приходилось просто вкладывать в это титанические усилия. То есть о чем идет речь? Титанические усилия даже просто для того, чтобы понять, что мне говорят другие люди. Для меня это прям было, ну, очень сложно, тяжело. И вот это вот все, как будто у меня в голове вращались эти шестеренки, эти маховики там, да. И то есть я как бы, я так на напряжно, так с таким, как сказать, ну, с таким даже ответственным подходом пыталась понять, что мне говорит человек, каждый раз комплексовала, каждый раз для меня вот даже просто вот пару фраз перекинуться с голландцем или голландкой, для меня это непосильный титанический труд. А еще, кстати, имейте в виду, есть такая вещь, вот сейчас я вам скажу, что, ну вот кто был за границей, поймут что э, не... Как бы есть вообще... Чистого английского не бывает вообще, в принципе. То есть английский, он бывает вообще разный. Он бывает э, с разным акцентом. Он бывает с разным уклоном каким-то. Он бывает вообще как бы... Э, но он не такой, как мы учим его вот в книгах, да. И понимаете, то есть и вот... И когда ты даже по-английски пытаешься с иностранкой там разговаривать с иностранцем, и ты понимаешь, что ты нифига его не понимаешь. Потому что у него... Там, блин, свой какой-то акцент. Вот я разговаривала, когда в Париж ездила, я разговаривала с американкой, девушкой такой, она была очень такая полная. Вот, американка, мы жили с ней в хостеле вместе в Париже. Вот, она там приехала по бизнесу. Единственное слово, которое я поняла из всего ее повествования, которое она пыталась со мной разговаривать, это слово... Бра, она мне говорила, там, то, что она, ну, там, и хочет купить, там, buy, I want buy, вот, вот это вот я поняла. Вот, все остальное, то, что она мне говорила, я не могла ее понять, потому что у нее американский английский. Вот это, скажу я вам, это полнейший пипец, потому что, а, почему, Потому сейчас обосную, почему, да, я с этим уже не первый раз сталкивалась, кстати, да, американский английский я не понимаю вообще. Ну, то есть как бы 30% из общей речи. Вот европейский, английский, я еще более-менее, но американский акцент я вообще не понимаю. Вот, то есть они настолько быстро говорят, они даже слова ⁇ ки ⁇ например, да, ключи, они могут сказать, например, вот, ну так, key, ну как-то вот так вот, но ну, я не могу даже это описать. Это вот, понимаете, это вот вы поймете, когда вы столкнетесь. Это смысла нет сейчас как-то на, ну, на практике это все описывать. То есть, в общем, у каждого, у каждого народа свой язык, у каждого региона свой, свой акцент. И это очень сложно. В общем, вот я хотела сказать, что для меня вот огромная была сложность в том, что это просто у меня, мне стоило невероятных титанических усилий. Вот просто даже, чтобы понять человека, чтобы ему ответить. И плюс я еще такой ответственный человек, когда мне кто-то что-то говорит. Я считаю, что я должна с отдачи как-то, да, так ответить. То есть, ну, не на пофигизме. И поэтому я это все пыталась понять. А когда не, ты не понимаешь часть того, что тебе человек говорит по-английски, то ты, естественно, у тебя наступает ступор. Ты себя чувствуешь каким-то дурачком, идиотом. И, кстати, хочу сказать вам, что вот приехав по возвращению в Россию, у меня очень сильно подкосилась самооценка, когда я вернулся сюда, да, и даже, знаете, самые такие вещи начали происходить, я вот, а, или бы у меня полностью заменился менталитет на такой более европейский, и я вообще перестала вообще, ну, улавливать нить вообще происходящего, вот то, что здесь в России происходит, и для меня как-то вот даже вот сейчас я общаюсь в большой группе людей нахожусь и я понимаю что ну, я как бы вообще вот все ситуации которые вот они обсуждают воспринимаю иначе то есть и для меня вот быть вот белой вороной вот да после Европы здесь в России это немножко так психологически сложно но скажу я вам так я для себя сейчас ну работаю над собой и для себя, в первую очередь, я сейчас, ну, как бы, сделал такой жизненный вывод, вот мне 30 лет, и сейчас я сделал такой жизненный вывод для себя, что только я у себя на первом месте, остальные люди у меня на втором месте, вот, и мне вообще абсолютно плевать, кто там что будет говорить там, ну, и не в том плане, что кто-то будет говорить, просто вот у меня точка зрения со многими людьми не совпадает, она различна, вот, ну, вот так. И еще, значит, у нас тема была, все-таки я не буду отходить от темы, почему я не вернулась в Голландию, ну, в Нидерланды, да, правильно говорить, грамотно. В общем, почему я не вернулся в Нидерланды, потому что я человек с высшим образованием, и мне просто вообще невыносима мысль о том, что я вот буду, мне начинать жизнь с нуля, мне там, возможно, придется мыть туалеты, потому что это первая, первичная, как бы, занятость для тех, кто... Не знает язык в Нидерландах, то есть это в основном иммигранты э, работают вот на такой работе в, ну, в Нидерландах, либо же там на, на посадках на каких-то плантациях, там как раб на плантации сажают там тюльпаны, либо какие-то другие. Э, честно скажу, не мое. Просто вот, вот просто не мое. Не то, что я брезгу, но э, как бы да, окей, я человек с высшим образованием, ничего такого нет. Кстати, вот. В будущем, возможно, мне вот придется в России мыть туалеты. Ну, то есть я знаю, что мне придется это делать. То есть я осознанно иду мыть туалеты. Об этом я попозже сниму видео отдельно про свою новую работу. Вот. Ну, а сейчас пока я не буду про это снимать, потому что, как бы, может быть, это все еще так бы, как бы, ну, под вопросом все. Вот. Может, буду, может, не буду. Поэтому сейчас пока не буду снимать об этом видео. Вот. Но... Просто, вот знаете, мне вот, мне, мне действительно очень страшно, а, ну, остаться в Европе. Почему? Потому что теряется нить, и ты вроде как, как бы, в проруби бултыхаешься между Россией и Европой, а, уныло гонно. В общем, вот, и да-да-да. И потом такой, возвращаешься, тебе тут надо визу опять оформлять, вот это все вот, не знаю, честно говоря, у меня вот так вот достало это все оформление. И потом, почему вот мне страшно, я вот эту ну, фразу все время говорю, мне страшно, мне страшно. Да, мне страшно, потому что случись, что вот с этим инвалидом, к которому я бы поехала на постоянное место жительства, на, на ПНЖ, виза МВВ, вид на жительство, как опекун, да, то случись с ним что-то, то мне придется возвращаться в Россию и вообще в неприспособленность совершенно условия с совершенно уже другим российским менталитетом вот эта наша ментальность вот такая гнилая, скажем так вот и но ну, это очень тяжело ну, то есть, как бы, нужно сейчас определиться для себя, ответственный вопрос. Либо ты остаешься, но ты остаешься уже там не на какой-то там неопределенный, непонятный промежуток времени, да, а ты остаешься действительно уже вот все, с концами и навсегда, как бы, да. Но я себе, на, ну, как бы, гарантировать это не могла в данном случае, потому что, с, с, ну, выраживать, случится с Митчеллом, то мне бы пришлось, естественно, возвращаться в Россию. Вот. И ну как бы а в россии у меня по сути даже вообще нету никаких вообще ну, наработок чем я могла бы здесь себя занять, а, причем даже знаете вплоть до такой степени что например вот, я проработала ну, 10 лет в продажах и в, в фотосъемке да? и ну как бы в продажах я себя перестала видеть В фотосъемке, да мне нравится этим заниматься. Вот. Но потом, когда уже теряется клиентская база, то есть это получается, вроде бы ты и в Европе сейчас жизнь с нуля, тут язык должен учить, и в Голландии там жизнь с нуля, ну в общем выбирай где. Ну я выбрала тот вариант, где у меня вот, как говорится, еще семья, братья, мама, мамочка у меня здесь еще вот пока жива-здорова, и как бы я, ну такой для себя выбрала вариант, что я все-таки остаюсь в России. Вот, все-таки Голландия мне оказалась не по зубам. Вот, ну, ну честно скажу, мне страшно. Вот, мне как-то вот страшно, вот этот страх, он сильнее меня. То есть я вообще вот не могла. Причем у меня такая жесткая была адаптация. Я про это снимала видео, но я так красочно, красочно об этом не рассказывала, вот. Но на самом деле у меня был даже один такой день. Да даже не один, я вообще просто лежала в лёжку. Просто у меня прям была вот полная потеря вот себя, Потери своего вот, какого-то предназначения я не могла. вот У меня у меня всегда в голове вообще вертится вопрос, что дальше, что я буду делать дальше, как я буду развиваться, как я буду зарабатывать, как что мне делать дальше, да. Вот, и вот у меня вот просто была в голове полнейшая каша, абсолютно. Потому что я не могла вообще ну, найти в Европе свое место. Я, ну, я не вижу себя мощь коммунитазов там, да. С высшим образованием, там. И я не вижу себя в ситуации, когда ты там общаешься вот на таком уровне, там да, да, да, так, пок, пок, пок", когда тебе титанических усилий требуется, как будто вот ты как. Эм, как это объяснить? Вот как Ну я не знаю, вот ты хочешь как локомотив вперед переть, да, а тебя все, твой вагон, как говорится, отцепляют, утянут тебя назад вроде, да, и ты такой. Пыжишься такой, как будто бы у тебя запор, блин. А сказать ничего не можешь, короче. Ну реально, блин, ну не можешь и все. Ну, короче, это вообще, ну, не про меня ситуация. Вообще такой человек у меня всегда есть все, что сказать. И даже больше, вот, и нарваться я тоже могу, хорошо умею, в общем, вот, пободаться с кем-нибудь. Поэтому для меня ситуация, когда я что-то не могу высказать, когда меня не понимают, когда я вот так вот жестикулирую, пытаюсь там объяснить что-то человеку, он меня не понимает, он говорит, что там... <с bize> Кошка так смешно смотрит на меня, скажет, что ты совсем куку маманя. Ну, в общем, когда человек вот так смотрит на меня, и там, ну, и такой... Are you crazy girl? Такой мне говорит. I don't understand you, baby. Такой мне говорит. Меня хочет сказать пока. Вот. <решит> <решит> ну в общем, я тут пышилась, как говорится. И так, и так, чуть не обкикешилась там. И так. Do you understand me? Там, please go там, dar dar, go here. Шутка. Ну в общем, это так. Я какого вам вот пример привести вот беседы, да? Ну, вот соседка у меня была в Нидерландах, вот так интересно, кстати, они там даже соседям подарки дарят, представляете, не открытки причем, а прям подарки. То есть вот соседка была, мы вот ей дарили, ну вот инвалид, ну Митчелл его зовут, надо ну всегда по имени говорить, немножко красиво я, менталитет перестраивается постепенно на русский, уже все. Уже меня здесь в России, уже этот, как говорится, э, как сказать, ну, в России, короче говоря, это самое, быстро э, с небес на землю спустится, и станешь сразу приземленным человеком, вот, после Европы, вот. Уже чуть ли не с грязью меня смешали, тут уже в России я столкнулся на своей работе с предательством, в общем, ну, не буду рассказывать про это, как-нибудь, может, расскажу, если кому интересно, вот, ну, в общем, вот, вот Мичел он прям дарил подарок вот своей соседке, там у нее маленький ребенок, а он там дарил какие-то распашонки, еще что-то там, какие-то, какую-то одежду дарил, я вообще была, конечно, очень удивлена, Но, то есть, видите, какой менталитет, то есть, соседи же, это же ничего не связывает, по сути, людей, вот у нас соседи, например, друг другу грубят на лестничные там постоянно, когда стоишь там на площадке, вот мне даже однажды нагрубили вот, а тут видите как ну вот такое уважительное отношение и вот как-то раз она ко мне обращается что-то спрашивает, я вообще никак не не домек, я ее переспрашиваю такая, а -а, -а, а, а еще когда меня резко спрашивают, я даже забываю слова, э -э, типа что что вы хотели, могу даже забыть вот, ну, наверное, у ну, многих такое бывает что даже, например, вот иногда бывает такое, что у тебя за застоф... Фу, врасплох застали и то есть и ты говоришь тогда что sorry I don't understand да но ты забываешь даже эту элементарную фразу вот реально бывают такие моменты на самом деле бывают очень часто вот но мне вот стоило титанических усилий чтобы с ней объясниться но я так и не поняла что о чем она меня спросила там скорее всего какой-то был такой бытовой термин она произнесла бытовые слова какие-то которое, ну, может быть, связано с мусором что-то вот, ну, что вот, такое вот, как бы что вот я не понимала по голландски вот, и, ну, мне до сих пор это запомнилось как бы. но тем не менее потом вот мы общались с эмигрантами тоже, кстати вот благодаря моему блогу вот, да, об Амстердаме очень много друзей у меня появилось, многие мне подписчики писали тоже, да, ну, общаться хотели как-то вот все это общение и мне как-то одна девушка написала, ну, начали переписываться, в общем, она, она уже к молодому человеку туда приехала, замуж, у нее был статус. То есть условия были классные, у нее, в принципе, можно было остаться, да. Вот, и она мне писала, и я написала, ты знаешь, я сегодня была на рынке а, IG Хайн, это который, или IG Холлен, это который самый большой рынок в Европе, он находится в Амстердаме на стороне Норд НДСМ, вот с э нужно плыть на пароме туда. Это самый гигантский европейский рынок, где можно купить антиквариат, где продается вообще всякие штучки, дрючки за одну евро. То есть там очень много можно чего купить, классного, интересного всяких антикварных вещичек, а, ну вообще одежда вообще со, со всей Европы. То есть, ну естественно там тоже есть как с элементами секонд хенд. Ну, тем, кто любит, как бы, ну, тем, кто любит дешево сердиться, это место шикарное, вот. И, в общем, вот, подытожить я хотела, что я написала ей, что я, знаешь, сегодня торговалась на этом рынке. То есть, да, я действительно, я говорила, ну, допустим, где-то там за 1 евро продается, я говорила, sorry, I buy, а, там, 50 цент. То есть, вот так. Или даже, знаете, как у меня вообще смешно? Вот у меня английский с примесью голландского, то есть, я говорила, I, I want копы, то есть я хочу купить копы, а надо же бай говорить, да, а я говорила копы, они меня понимали, то есть и да, и я вот купила там футболку такую, как в таком ковбойском стиле, с такими хохоряшками, ну с такими висючками, в общем, вот. Ой, короче, кто там цивилизованное общество смотрит, выключит меня и скажет, ой, деревню, в общем, ладно. Ну, в общем, кто, кто не на моей волне, короче, не смотрите, все, пофиг мне, вот. Мои, мои люди всегда со мной, как Ольга Бузова поет свои песни. Да что ты, что ты, дайте мне записать блог. Вот, ну вот в общем, ну вот эта вот, вот девушка, она мне писала то, что ничего себе, ты смогла поторговаться, а я, я, я вообще так бы не смогла. То есть, знаете, вот может быть такой человек, как бы, да, наверное, все-таки вот из серии, как бы вот, как это говорят, идеалист или вот как... Перфекционист, да, то есть для меня кажется, что у меня ужасный там язык, да, а вот для кого-то достижение, что вот я смогла поторговаться, например, на этом рынке даже, да, скидку себе выторговать, да. А мне это как бы наоборот по кайфу, я такая, о, там, для себя еще галочку поставила там. Вот другие мигранты мне писали. Я писала, у меня велик, я вот поехала там, сегодня там Амстердам Ост смотреть, завтра поеду Амстердам Вест смотреть, послезавтра поеду, я на Пароме поехала. Он на другую сторону, где НДСМ, вот эти верфи, все, вот где вот этот рынок, там каталась на велике, да. А кто-то пишет, ой, нет, мы там, например, не смогли бы по Амстердаму на велосипеде ездить. Я тоже, честно говоря, не смогла. Знаете, у меня как бы был казус. Я прям врезалась в мотоциклист один раз, да. Короче, на... Но он тут же затормозил, ржет такой. Я там извинялась, там перед ним. Но, в общем, я этот не... как сказать не сориентировалась первое время, потом я на перекрестках уже смогла уже, вот, что, куда, до этого, когда бывает в Амстердаме очень бешеное движение, когда вы приезжаете первый раз, вот, конечно, можно испытать шок, ты там вообще не понимаешь, кто по какой линии едет, потом уже начинаешь вырубаться, то есть там уже есть определенные, там, в общем, там как идет, пешеходам своя дорога, велосипедистам, мотоциклистам своя очень узенькая и машинам своя дорога, то есть это получается, что, ну, как бы, две... Две полосы движения и одна пешеходная. Ну, пешеходный тротуар. вот пешеходный вот. В общем, вот. Еще хочу сказать, почему я все-таки вернулась в Россию. Потому что вот э, постоянно вот в Голландии э, дождь, постоянно серое небо, нависшие тучи. Все-таки вот даже в моем городе, в Казани, ну, немножко другая, ну, как бы другая погода, вот. Э, ну, иногда бывает солнце. То есть там это редкость. Там постоянно дождь, серое небо вот Такие нависшие тучи вот эти вот. Ну, мне, конечно, не очень это понравилось, такое э, обстоятельство. <laughs> вот. Ну и закончу свое видео тем, что да, я как бы не боюсь признаться, мне действительно очень страшно. То есть мне страшно начинать жизнь с нуля. Мне страшно даже мысль допускать о том, что, допустим, что я вернусь в Россию, что-то случится, в непредвиденное обстоятельство, меня там никто не оставит. Если вдруг у меня не будет человека, ну, который, который мне апартнер считается, да, это вот инвалид Митчелл, да, мне придется ну, экстренно быстро среагировать и вернуться в Россию. Кроме того, я так посчитала, что Жизнь там очень дорогая, если даже что-то бы там зарабатывал, это бы все у меня уходило там на еду еще куда-то там. Ну, то есть, как бы это все равно не такие заработки, чтобы там прожить, например, год, да, и приехать и уже здесь в России, например, квартиру купить, да. Если бы было такое предложение, я бы поехала, но такого как бы я поняла, что это, это ну, неосуществимо. Вот, поэтому... В принципе, мне, в принципе, разницы нет, где начинается жизнь с нуля. То ли в России здесь опять начинают строить, то ли там, да. Ну, то есть, как бы, разница есть. Здесь у меня корни, здесь у меня привязки. Ну вот, дорогие друзья, с вами была Дама из Амстердама. Это мой псевдоним на Ютубе. Также ВКонтакте меня можно найти под ником Ника Тумаева, фотограф. Вот. Мне очень приятно было, что вы со мной, что вы смотрите мой блог. И в следующем видео я вам обещаю рассказать о том, какие мне письма пишут мои подписчики. А, немножечко, чтобы запустить вам интригу, скажу, что а, мне пишут люди вообще совершенно сумасбродные вещи, что ради жизни в Европе, конкретно в Голландии, они готовы даже бомжевать. Но это тема следующего видео. Будьте со мной. Я очень вам благодарна, что вы со мной, что вы меня мотивируете. Это нереально круто, на самом деле. Вот. Давайте будем общаться. Если у вас какие-то вопросы, подкидывайте мне вопросы. Ваши вопросы для меня это как бы тема отдельного видео. Всегда это для меня новые свежие идеи. Итак. С вами была Ника. До новых встреч. Пока!